всем большой привет сегодня будем готовить очень вкусные и полезные драники из тыквы очищенную от кожуры и семян тыкву натираем на мелкой терке вес тыквы в очищенном виде составляет 600 граммов дальше добавляем к ней 3 зубчика пропущенного через пресс чеснока пол чайной ложки соли 2 яйца перемешиваем Подсыпаем 100 граммов муки и еще раз хорошо мешаем, пока масса не станет однородной. Затем разогреваем сковороду с маслом и выкладываем туда порции теста, примерно по пол столовой ложки. Жарим драники на среднем огне до золотистой корочки. Сначала с одной стороны, а потом и с другой. Выкладываем их на несколько минут на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Такую процедуру повторяем, пока не закончится все тесто. Подаем к столу в горячем виде, со сметаной, с любым соусом или мясной подливой. Очень вкусные и полезные драники из тыквы готовы. Приятного аппетита! с тыквой блины получаются нежными мягкими эластичными в них можно завернуть любую начинку небольшую тыкву мускатных сортов разрезаем пополам удаляем из нее все семена снимаем кожуру и нарезаем произвольными ломтиками вес тыквы в очищенном виде должен быть 200 250 граммов затем перекладываем кусочки в кастрюлю Вливаем примерно 50 миллилитров воды и тушим тыкву на небольшом огне 10 минут под закрытой крышкой. В это время делаем тесто. Разбиваем в миску 2 яйца, добавляем 3 чайной ложки соли, 1 столовую ложку с горкой сахара, пол чайной ложки корицы. Размешиваем до однородного состояния. Вливаем 200 миллилитров кефира, мешаем. И постепенно подсыпаем 150 граммов просеянной муки. Вымешиваем, чтобы не было комочков. И даем тесту постоять 10-15 минут. Тем временем проверяем готовность тыквы. Она должна легко прокалываться вилкой. И превращаем ее в пюре любым удобным для вас способом. Когда тесто настоится, перекладываем в него остывшую тыквенную массу. Перемешиваем. Добавляем еще 200 миллилитров кефира, треть чайной ложки соды, вливаем 2-3 столовых ложки подсолнечного масла и сразу приступаем к выпечке. Хорошо разогреваем сковороду, смазываем ее растительным маслом, наливаем порцию теста, быстро распределяем его по всей плоскости и жарим блинчики на сильном огне до золотистого цвета с обеих сторон. Уходит буквально 1 минута на каждую сторону. Готовые блинчики смазываем сливочным маслом и складываем друг на друга. Смазывать сковороду каждый раз не нужно, достаточно перед первым блином. Из указанного количества продуктов получается 14-15 блинчиков диаметром 24 см. Вот и все. Нежные и очень вкусные тыквенные блины готовы. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.